Добрый день! Занятие ведет мастер славянских воинских искусств Юрий Серебрянский. Расположитесь, пожалуйста, в удобной комфортной позе. Закройте глаза мысленно вспомните образ ясного ясного голубого неба сделайте этот образ объемнее глубже в два, в три в четыре, в пять раз, так, чтобы своими размерами он прикрыл размеры всех тел сделайте его еще больше еще объемнее и глубже так, чтобы мысли образ занимал все пространство вашего сознания, от горизонта до горизонта со всех сторон. Глубокое, ясное голубое небо. Сливаемся с его ощущением, становимся единым целым. Растворяемся в нем. Сейчас у вас возникнет глубокое объемное чувство парения, полета. Становится очень спокойно. Вы погружаетесь в глубокий-глубокий покой. Направьте все ваше внимание в мыслеобраз расширяющегося и становящегося насыщенней и насыщенней голубого неба в ощущение парения, легкости, полета, целостности. Зафиксируйте этот образ и, продолжая находиться в этом состоянии, откройте глаза. Мыслеобраз чистого неба и чувство парения в нем являются критерием для начала работы в ментальном пространстве сознания. Чем глубже вход, тем меньше чувство гравитации. Энергия ментального уровня – энергия стихии воздуха. Ментальный уровень – ключ к управлению своей психоэнергетикой и физиологией. Следующее упражнение называется поток. Работа в потоке начинается с умения управлять своей энергетикой посредством мыслеформы и легко смещаться по энергетическим уровням в нужным направлениях. Свободное, мощное и согласованное прохождение энергии заданным качеством по всем энергетическим уровням называется потоком. Умение осознанно входить в поток и управлять им открывает большие возможности. Управлять своей энергетикой и настраивать функциональную работу физического тела. Это во-первых. Во-вторых, влиять на состояние энергетики и сознания других людей. Лечить. В-третьих, Управлять отношениями с окружающими по собственному сценарию. В-четвертых, координировать свое движение в социальных процессах. И в-пятых, осознанно взаимодействовать с местами силы. Сейчас мы выходим на ментальный уровень голубое и ясное. Ясное голубое – глубокое небо. Сливаемся с его ощущением. Становимся единым целым, растворяемся в нем. У вас возникает глубокое, объемное чувство парения, полета, становится очень спокойно. Отрешаемся от образа, и возникает целостное ощущение энергетической структуры ментального пространства. Просто фиксируем это ощущение, создаем в нем мыслеформу цветущей яблони внимательно следим за тем как меняется структура ментального пространства а вот пачка долларов И искажение вы видите уже иное а вот горящая лампочка И искажение уже иное обратите внимание на то что энергетическая структура ментального уровня отличается от астрального, эфирного витального, физического Обратите внимание на ощущение искажения энергетической структуры в зависимости от той или иной мыслеформы. Выходим на ментальный уровень и фиксируем ощущение энергетической структуры ментального пространства, выделяем из общего фона восприятие астральное тело, эфирное, витальное физическое, воспринимаем их одновременно, словно вставленные друг в друга, подобно матрешкам, внимательно отслеживая изменения ощущения в тонких телах, промысливаем на ментальном уровне образ горящего костра и фиксируем этот образ, чувствуем искажение ментального пространства, синхронно возникает ощущение движения энергии в астральном теле изменение структуры и размеров эфирного тела, движение энергии в витальном теле и ощутимый двигательный импульс в физическом теле. Продолжая удерживать мыслеформу, сливаемся с единым ощущением перехода энергии от ментального и до физического уровня. Запоминаем его. Это единое ощущение и есть поток. Для выполнения следующего упражнения берем из собственных воспоминаний образ себя здорового. В отдельных случаях, когда такой образ отсутствует, можно входить в поток через представление, но для этого нужно проконсультироваться со специалистом. Итак, входим в поток здоровья, сохраняя мысли форму, сливаемся с потоком максимально глубоко, усиливаем в потоке здоровья астральные и витальные потоки энергии, так, чтобы возникшее общее ощущение физического тела и самочувствие было на таком же уровне, как в том воспоминании. Теперь отпускаем физическое тело и позволяем ему выполнять спонтанные движения из потока, не ограничивая их логическим мышлением. Вы можете находиться в этом потоке от 10 до 20 минут, пока тело не попросит еще и возникнет желание продолжить движение в потоке, активно двигаться, появится выраженный физический тонус. В этот момент, сохранив общее состояние, вы переключаетесь на иную деятельность, энергетически продолжая находиться в потоке здоровья. Поток здоровья это универсальное и высокоэффективное средство для коррекции фигуры, для восстановления функций физического тела, для быстрого повышения жизненного тонуса и набора энергии. Выполняется 1-2 раза в день, с утра и в обед. Следующее упражнение называется «Поток творческого вдохновения». Для входа в этот поток потребуется воспоминание образа себя, причем неважно из какого возраста, в момент внутреннего озарения, открытия, ясности. После глубокого входа в поток на всех уровнях вы занимаетесь тем творческим делом, которое наметили. Учтите, что в этом потоке большое значение имеет сбалансированность рациональной и образной сферы мышления. Спонтанно яркие вспышки творческой интуиции включаются тогда, когда рациональная сфера мышления перегружена информацией. Следующее упражнение можно назвать так – поток социального успеха. Подберите образ себя, неважно из какого возраста, неважно в каких обстоятельствах. Главное, чтобы на момент общения с другими людьми легко достигался вам, нужный вам результат и ситуация складывалась для вас удачно. В поток социального успеха можно входить каждый раз перед тем, как предстоит деловое общение. Учтите, что взаимодействуя в потоке своей социальной активности с другими участниками социального процесса, Ваш энергетический уровень и интенсивность прохождения энергии в потоке должны всегда перевешивать. Теперь мы научимся передавать поток другому человеку. Входим в поток. Наполняем энергией астральное тело так, чтобы оно засветилось и заиграло вибрациями из потока. При этом мыслеформа ментального уровня становится красочнее, ярче, сохраняется легко и устойчиво, эфирное тело расширяется, а по витальному и физическому идут мощные потоки энергии. В пространстве, объемно сосредотачиваемся на другом человеке, выделяем из фона его тонкие тела по аналогии с ощущением своих тел. Почувствовав структуру его ментального уровня, соединяем с ней свою мыслеформу, яркую и насыщенную. Мощно поддерживаем передачу астральным потоком так, чтобы астральное тело этого человека засветилось. Ощущаем расширение его эфирного тела, интенсивный ток витальной энергии и физические импульсы. Как только человек включился в ваш поток, прокачивайте его, делая мыслеформу еще ярче и усиливая эмоциональную насыщенность до ощущения обратной связи нужной мощности. После этого используем словесное общение. Для того, чтобы продлить работу потока по времени надолго, Применяется намерение силы. Для жесткого включения в поток – толчок силы. Для масштабных действий с группами людей – силовые поля и место силы. Упражнение «Место силы». Выделение из общего энергетического фона пространства структуры места силы. Вводите в состояние деконцентрации. Охватите эфирным телом нужное пространство. Внимательно следите за тем, как реагируют ваши энергетические тела. Как только изменение энергетических тел завершилось, Подведите итог, как, насколько и на каких уровнях произошло энергетическое изменение. Внесите данные, в сделанную вами таблицу, типологическая классификация мест силы. Определите, с каким типом потока совместимое это место силы. Переходите к следующему упражнению, исходя из собственных текущих задач. Следующее упражнение называется «Энергетическое структурирование окружающего пространства потоком из места силы». В состоянии деконцентрации, не включая своего потока, охватите место силы эфирным телом, Слейтесь и настройтесь в резонанс. В зависимости от класса места силы, не спеша, включайте поток, старайтесь совпадать с местом силы. Ощущение слитности усилится, станет активней. Работайте до критерия, место силы начинает поддерживать ваш поток и наполняет энергией нужного качества. Выделите из фона силовые поля. На волне энергетического подъема от места силы заполняйте через них нужный объем пространства так, чтобы энергетический фон из потока стал доминирующим. Находитесь в потоке, пока не возникнет ощущение обратной энергетической связи и притока энергии с намеченной территорией. Она должна обладать качеством вашего потока. Доведите интенсивность энергообмена до приемлемого уровня. В зависимости от ваших задач вы можете выключиться из энергообмена и оставив работать место силы, покинуть территорию, а можете продолжать. Теперь в вашем распоряжении появился инструмент, позволяющий работать с собой, менять состояние людей и организовывать пространство. Пользоваться поддержкой места силы. Переходим к абстрактному уровню. Умение работать с абстрактным уровнем позволяет убирать из сферы неосознаваемых впечатлений прошлого, из подсознания нежелательные фрагменты, тревогу, страх и так далее высвобождая потраченную на сдерживание этих чувств и мыслей энергии, трансформировать ее и направлять в позитивное русло на повышение качества жизни. Управление абстрактным уровнем мышления, возможность глубоко изменить себя, свои привычки и реакции, направить свои подсознательные действия на достижение желаемых целей. Абстрактный уровень – это стык ваших энергетических тел. Упражнение называется «Ощущение абстрактного плана». Выделяем из фона пространства ментального уровня. Входим в состояние деконцентрации. Часть внутреннего внимания направляем на общее ощущение физического, витального, астрального тел и наблюдаем за искажениями энергетической структуры ментального пространства. Позволяем искажениям ментального уровня преобразоваться в неясные мыслеформы, образные и эмоциональные впечатления, ассоциации. Отслеживаем энергетическую связь возникающих абстракций с астральным, витальным, физическим уровнем. В проекционной зоне будущего, в верхней сфере ментального уровня возникают неясные, туманные, абстрактные представления, энергетически связанные с предыдущими уровнями восприятия. Воспринимаем весь этот конгломерат как единый энергетический процесс, вязкий, динамичный, имеющий отклик на всех уровнях энергетики. Это объемное, многоплановое ощущение является абстрактной или по-другому вязкой мыслью. Спокойно подбираем образ, связанный с неприятными переживаниями. Входим в пространство ментального уровня и относительно этого образа инициируем абстрактную мысль. Воспринимаем ее от проекционной зоны будущего на всех уровнях вплоть до физического. В проекционной зоне будущего на ментальном уровне мысленно изменяем абстрактное впечатление так, чтобы оно приобрело радостную, приятную окраску, ощущение. Фиксируем данное состояние, включаем поток с этим качеством по всем уровням, направляя его непосредственно через вязкую мысль. При этом возникает чувство глубокой трансформации, переходящее в физические ощущения, и мы полностью входим в этот поток. Критерием выполнения техники является чувство уверенности, целостности и четкое восприятие себя в новом качестве. Для проявления результатов на физическом уровне реальности нужно находиться в потоке в тех ситуациях, которые инициировали ранее появившуюся абстрактную мысль. Это упражнение выполняется до возникновения устойчивого состояния. Данная техника эффективно влияет на личностную трансформацию, личностный рост. Данная техника позволяет раз и навсегда избавиться от чувства собственной неполноценности, страха, тревоги, а также ряда психосоматических состояний. С вами юрий серебрянский сейчас мы перейдем к такому понятию как витальное тело человека у физического тела существует тепловое излучение оно проявляется и за его пределами в пространстве. Оно несет в себе излучение клеточной активности тела, химические компоненты и электромагнитное излучение тела. Этот объем пространственных ощущений называется витальным телом. У людей чувствующих его и осознанно им управляющих раскрываются различные сверхспособности. Витальное тело – первый ключ к здоровью, управлению собой, своей психикой, своей жизнью. Управление витальным телом дает доступ к изменению клеточной активности, регуляции биохимических процессов в физическом теле. Первое упражнение подготовительное. Сядьте в естественную удобную позу и отрешитесь от впечатлений и представлений. Расслабьтесь. Расслабьтесь глубже, всадить, вводите в состояние глубинного покоя. Обратите внимание на ощущения в кожных поверхностях ладоней. Запомните их. Теперь интенсивно разотрите ладони друг от друга до ощущения сильного разогрева своеобразного зуда вибрации теперь разверните ладошки к потолку оставьте их в таком положении некоторое время вслушивайтесь в остаточные ощущения ладоней, так чтобы запомнить ощущения в них вибрации, зуд, тепло, покалывание ощущение движения под кожей Окончательный спектр ощущений в ваших ладошках воспринимайте в любом положении вашего тела, в самых обычных для себя ситуациях, дома, при ходьбе, на улице, во время беседы с кем-либо. Концентрируйтесь на ощущениях в ваших ладошках. Следующее упражнение можно назвать так. Рука включенная. Полуприкройте глаза, разотрите ладошки и разверните их по направлению друг к другу на расстоянии около 40-50 см. Зафиксируйте в них остаточные ощущение. Пусть правая рука ваша будет неподвижна, а левая плавно двигается к ней. Непрерывно ощущайте левую ладонь. На расстоянии около 20-30 сантиметров в ней возникнет ощущение изменения плотности пространства между ладонями. И начнет чувствоваться тепло, идущее от правой ладошки. Почувствуйте границу этих ощущений. Почувствуйте энергетическое поле вашей правой руки, поводив по нему левой ладошкой. Оно выделяется из общего ощущения пространства ладонями и чувствуется как более плотное, теплое, упругое, чуть вибрирующее, имеющее собственный объем образования. То же самое выполняем правой рукой. Синхронно, двумя руками, навстречу друг другу. Обе ладони ощущают энергетическое поле, словно облачко, словно подушка, упругое, плотное, чуть вибрирующее, теплое пространство между ними. Оно имеет объем. Оцените этот объем, поводив по границам поле руками. Как только вы почувствовали поле, начинайте совершать едва заметные ритмические колебательные движения руками в такт любому удобному для вас ритму. Заметьте, ощущение поля становится заметно плотнее. Здесь важна непрерывная сосредоточенность. Сдавливайте поле такими же ритмичными движениями рук до полного соприкосновения ладошек. На расстоянии около 10 сантиметров усиливаются вибрации. Чувствуете плотность, тепло, ощущение энергии выдавливаются из-под ладони наружу, охватывая кисти рук с наружной стороны. Зафиксируйте это ощущение, похожее на перчатки или пуховые варежки. Разведите руки и плавно пошевелите пальцами. Почувствуйте объемные слепки в ощущениях, охватывающие теплым. Ощущением вязкости, вибрациями, физически кисти ваших рук. Это кисти рук витального тела. Такое ощущение называется «включенная рука». Следующее упражнение называется «витальное тело». Для начала потренируем руки. Вспоминаем ощущение включенных рук, и как только ощущение пуховых варежек стало устойчивым, можно закрыть глаза, сохраняя это ощущение, перевести внутреннее внимание на пространство, окружающее физическое тело. Теперь сканируя это пространство, переводим внимание от кистей рук через уровень запястья, предплечья, локтевых суставов до плеч. Вокруг рук физического тела возникает знакомое ощущение витальных рук. Сохраняя его, переводим внутреннее внимание на ноги, тело, шею, череп. Ощущаем витальное тело во всем его объеме. Охватывающим тело физическое, ощутили и запомнили. Запомнив объемное ощущение витального тела, теплое, текучее, вязкое, нужно научиться приключать себя из состояния восприятия витального тела в состояние восприятия физического тела и наоборот. При этом можно работать с открытыми глазами. С вами Юрий Серебрянский. Следующее упражнение называется управление витальной энергией. Входим в состояние включенных рук, ощущая правую витальную руку, погружаем ее в левую и вводим внутри нее до плеча и обратно. При этом возникает ощущение движения витальной энергии. То же самое делаем с правой рукой. То же самое делаем по телу, снизу вверх, лучше двумя руками, ощутив ладонями границу витального тела, от копчика до основания черепа, ноги. Запомните ощущение движения витальной энергии. Управление этой энергией – первый ключ к энергетической саморегуляции и оздоровлению. Плавно переходим к следующему упражнению. Выделите из общего фона восприятие объемное ощущение витального тела. Почувствуйте его в районе промежности ближе к копчику и объемно через нижний отдел живота солнечного сплетения до самой диафрагмы. Эти области становятся плотнее, теплее, У них возникает вибрация. Сохраняйте концентрацию в этой области, потому что практически сразу же вы ощутите, как по всему витальному телу снизу вверх распространяются приятные волны, слегка вибрирующие, теплые, текущей энергии. Возникает ощущение приятного наполнения, увеличение объема вашего витального тела. Пусть поток силы заполнит все тело, но без ощущения переизбытка, то есть без ощущения избыточного давления. Поток витальной энергии позволяет повысить двигательную активность, повысить артери артериальное давление. Витальная энергия соответствует энергии стихии Земли и, соответственно, усиливает чувство гравитации. С вами Юрий Серебрянский, упражнение для левитации. Первое упражнение – изменение плотности поля. Включаем руки, ощущаем витальное тело полностью, сосредотачиваемся на витальном потоке энергии, текучем, вязком, теплом. Ладони ставим параллельно на расстоянии 20-30 сантиметров и направляем энергию в пространство между ними. Возникнет ощущение разогрева, уплотнения, усиления вибраций, плотное облако. Его можно погрузить в солнечное сплетение и тело значительно подпитается энергетикой. Откачка при избытке энергии. Накачали плотное облако энергии между руками. Одна ладонь сверху, вторая снизу. В верхней руке направляем ток витальной энергии в сторону локтя. Ощущаем, как плотность между ладонями тает, а облачко теплой плотной энергии притекает за локтевой сустав. Второй рукой снимаем его и убираем в проточную воду, огонь, землю или если этого нет, то в стену. Для того, чтобы овладеть левитацией, придем к такому понятию, как эфирное тело человека. У каждого человека существует способность к пространственной координации. Это целый спектр ориентирующих на нас сигналов, которые мы воспринимаем каждый момент времени. Чувство гравитации, ощущение своей комфортной территории в пространстве, наш природный инструмент восприятия и построения отношений с миром. Пространственное восприятие. Наши комфортные зоны в ощущениях. Это ощущение комфортного эфирного тела. Так мы воспринимаем его изнутри. Следующее упражнение для того, чтобы ощутить и понять, что же такое эфирное тело. включенной рукой. Поводите над границей стола на высоте 20-30 сантиметров. В ладони возникнет тонкое ощущение прохождения сквозь несколько прохладную статичную прозрачную вертикальную плоскость. Я называю это полем предмета. Оно практически идентично по ощущениям эфирному телу. Теперь вытянув руку, горизонтально и плавно перемещаем ее сгибая в локте, до прямого угла по отношению к телу. Фиксация здесь будет на ощущениях в ладони. На расстоянии комфортной дистанции возникнет специфическое ощущение прохождения руки сквозь пленку или мембрану. Это и есть граница эфирного тела. Настраиваем вторую руку и пробуем эфирное поле над головой и везде, куда дотягиваемся вокруг тела. Сохраняя концентрацию, положите обе ладони на границе эфирного тела. Слейтесь с ними в ощущениях так, чтобы они почти прилипли. Будьте внимательны. Вращайте эфирное тело вокруг своей оси, как глобус, туда-сюда на 90 градусов. Полуприкройте глаза и сосредоточьтесь в пространстве вокруг вашего физического тела. Почувствуйте движение эфирного тела в объеме. Запоминаем объемное ощущение эфирного тела, оно более прохладное, чем витальное, более статичное, более объемное. Теперь двигаем им без рук, чувствуйте, оно очень послушно. ощутите и запомните все, что вы делаете. Скажите мысленно, какой смысл? Во всех тех упражнениях, которые я только что выполнил, какой смысл во всех тех упражнениях, которые я только что выполнил? Какой смысл во всем этом? С вами Юрий Сереблянский. Следующее упражнение называется поток эфирной энергии. Вы уже знакомы с чувством движения энергии в пространстве витального тела. Подобное ощущение движения вызывает и усиление эфирного потока, но идет поток энергии уже сверху вниз во всем объеме вашего эфирного тела. Выделите из общего фона восприятия объемное ощущение вашего эфирного тела. Почувствуйте его область, соответствующую верхним чакрам, над макушкой и до уровня диафрагмы. При концентрации они становятся более прохладными, уплотняются, а по всему объему эфирного тела, сверху вниз, двигается ощущение прохлады, свежести, прозрачности и текучести. Это похоже на моросящий дождик. Позвольте потоку эфирной энергии наполнить весь объем. Пусть возникнет отчетливое восприятие себя в пространстве. Этот эфирный поток снижает артериальное давление. Этот поток соответствует энергии стихии вода. Это и есть прелюдия левитации, так как этот поток делает нейтральным чувство гравитации. Следующее упражнение называется «Изменение размеров эфирного тела». Включаем руки и находим ими границу эфирного тела. Ощущаем его изнутри, контролируем ладонями ощущение движения его границы, уменьшаем его до размера кулака в область диафрагмы, а затем, наоборот, увеличиваем до размеров помещения. Когда эфирное тело достигает размеров помещения, возникает ощущение Незначительного наружного давления от стен. В конце упражнения позволяем нашему эфирному телу занять комфортный для нас объем пространства. Управление эфирным телом – второй ключ к здоровью и построению эффективных социальных коммуникаций. С вами Юрий Серебрянский. Теперь мы придем к понятию что такое астральное тело человека астральное тело человека это пространственное ощущение собственного спектра эмоций чувств желаний другими словами это проекция эмоционального разума в эфирном теле. Астральное тело воспринимается как энергетическое образование, имеющее определенный объем и качество ощущений, выходящее за пределы физического тела. У подавляющего большинства людей существует только в качестве потенциала, являясь нефункциональным. Развитие астрального тела в самостоятельную управляемую структуру дает огромное преимущество в жизни. Это возможность управления вашими эмоциями, независимо от обстоятельств, это пластичность и неуязвимость вашей психики, это могучий инструмент управления настроением и отношением окружающих, это астральное путешествие и ключ к осознанным сновидениям. Управление астральным телом – третий ключ к хорошему здоровью и управляемым отношением с миром в плане эмоций и движения в нем. Первое подготовительное упражнение. Включаем руки и выделяем из общего фона восприятия в пространстве объемное ощущение эфирного тела, Равномерно распределяем внимание в нем и на его ощущение в области сердца. Здесь можно почувствовать пульсацию. Постарайтесь вспомнить мгновенное чувство всплеска позитивных эмоций в этой области. Теплые, яркие искры приятных эмоций расширяются из центра вашей груди во всем объеме эфирного тела. Еще всплеск, еще вспышка. Огненными меридианами ярких искр вспыхивает ваше астральное тело. Выделяем его из общего фона восприятия. Чувствуем и запоминаем. В астральном теле вашем Проявляется энергия стихии огня. После этого упражнения можно стать веселее, теплее, бодрее,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 Огненными меридианами ярких искр золотистыми цветами вспыхивает астральное тело. Вибрация усиливается, и теперь вы можете отчетливо ощутить, как из области центра грудной клетки излучается поток астральной энергии, заполняющий собой все вокруг. Почувствуйте и запомните. Поток астральной энергии – это стихия огня. Он мощно усиливает эмоции, Уменьшает чувство гравитации. Это еще один ключ к левитации. Управление энергетикой астрального тела – третий ключ к хорошему здоровью, управляемым отношением с миром, в плане эмоций и движением в нем. Важно в этом состоянии находиться только до достижения ощущения комфорта, наполненности эмоциональной энергии. Не допускайте переизбытка энергии с ощущением опьянения и при Пред выполнением предыдущих упражнений я рекомендовал бы вам проводить чистку тонких тел. Чистка тонких тел нужна для нормализации самочувствия. Задача привести себя в комфортное, сбалансированное состояние. Такая чистка снимает чужеродные энергетические образования, что очень важно в наших практиках по достижению состояния душевного полета, который называется левитацией. Первичная чистка тонких тел. Примите удобную позу, закройте глаза, расслабьтесь и объемно зафиксируйте ощущение физического тела. Выделите из общего фона восприятия витальное тело, усиливаем поток витальной энергии. Пусть возникнет приятное телесное ощущение наполнения теплой, вязкой, текучей, однородной энергией всего объема витального тела. Пусть возникнет ощущение комфорта, наполненности, однородности, целостности в границ витального тела. Сразу же выделяем из фона эфирное тело. Усиливаем поток эфирной энергии, так чтобы эфирное тело немного расширилось. Границы ощущались четко и целостно, а энергия свободно проходила на всем протяжении. Выделяем из фона астральное тело. Концентрируемся в центре грудной клетки. Огненными меридианами ярких искр, золотистыми цветами вспыхивает астральное тело. Усиливаем поток астральной энергии и наполняем ей все эфирное тело, все витальное тело, все физическое тело. У всех тел целостные границы. Энергия течет свободно, гармонично. Переходя с физической витальную, из витальной в эфирную, из эфирной в астральную. Астральная энергия заполняет все тела. Чувствуем прилив сил, наполненность энергией чистое сознание. Запоминаем состояние, продолжая в нем находиться, открываем глаза. С вами Юрий Серебрянский, и теперь мы поговорим силовых полях. Эффект проявления силовых полей мы можем обнаружить повсюду в окружающем нас пространстве. Каждый физический объект имеет собственные параметры энергетического излучения. Объем проявления в пространстве, качество, мощность, активность временные параметры. Тут же можно отметить связь с планетарными циклами. В окружающем нас мире эти излучения пересекаются, накладываются друг на друга и взаимодействуют, образуя сложную геометрию, определенные свойства пространства. Это и есть силовые поля. Свойства силовых полей меняются в зависимости от места и по-разному воспринимаются человеком, от того, в каком месте? И какое количество времени находится человек, в большей степени зависит его здоровье, успешность, отношения с другими людьми. И хорошо, когда человек самостоятельно организует свое взаимодействие с пространством так, что, совпадая с ним энергетически, непрерывно поддерживает его энергии своей. Чем глубже это происходит, тем глубже включаются естественные энергетические процессы в теле и сознании человека, тем понятнее становится собственная роль, Смысл существования этого человека во Вселенной. И тогда становится возможным притворение своих творческих замыслов в жизнь. Осуществляется это путем энергетических практик на местах силы. Подводящие упражнения можно предложить следующие.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 Упражнение силовое поле в пространстве. Настраиваемся на включенные руки, вытягиваем их ладонями вверх и плавно перемещаемся, свободным от предметов в пространстве. 5-10 метров вполне достаточно. Почувствуйте, как ладони периодически встречаются со знакомым ощущением полей и мембран. Ощутите, как сквозь них проходит все тело. Перемещайтесь, пока ощущения станут отчетливыми, а тело их запомнит. С вами Юрий Серебрянский, учебник для левитации. Следующее упражнение называется «Вертикальные горизонтальные поля и энергетические ящейки». Включенными руками ведем снизу вверх и наоборот. Насколько позволяет ваш рост. Чувствуем горизонтальные энергетические поля, такие же мембраны как в предыдущем упражнении. Ладошками прикасаемся к соседнему вертикальному и горизонтальному полю, находим их стык, пересечение и следуем их до пересечения соседними силовыми полями вокруг себя, обнаруживаем, что находимся в пространственной энергетической ячейке, ощупываем руками ее границы сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади от себя, перемещаемся в пространстве и выполняем такую же процедуру с соседними ячейками. Прощупываем несколько соединяющихся друг с другом ячеек, не фиксируясь пока что на качестве энергетики внутри них. Запоминаем все свои ощущения. Очень полезно просто вспоминать любые выполненные упражнения нами. То есть вы засыпаете и вспоминаете какое-то выполненное вами упражнение. Так оттачивается и шлифуется ваше мастерство. Мастерство свободной левитации, свободного полета в пространстве. Итак, чтобы понять, как можно телепортироваться, левитировать, нужно осознать, что пространство имеет ячеистую энергетическую структуру, ограниченную силовыми полями. Каждая энергетическая ячейка обладает своими качествами энергетики. Существуют ячейки в некоторых областях пространства, которые оказывают на человека патогенное воздействие. У них человек чувствует себя подавленным, ощущает физическую слабость, заторможенность реакции, плохую сосредоточенность. Процесс его мышления становится там хаотическим, мысли неуправляемые, прыгают и перескакиваются с одной на другую. Это так называемая патогенная зона, причина многих заболеваний и неудач. В противовес им существуют места силы, описанные Карлосом Кастанедой. Как правило, вместе силы сохранен природный ландшафт, чувствуются выраженные физические тонусы, прилив сил, наступает психическая релаксация. Процесс мышления становится устойчивым и управляемым, а состояние сознания расширенным, глубоким, ясным. Возникает чувство радости и комфорта. Прекращается внутренний диалог, и может возникнуть устойчивое состояние созерцания. Появляется желание жить. Появляются силы быть активным. Возникает чувство, что весь мир для вас открыт. Весь мир вас любит, защищает. Соответственно, нам нужно научиться проверять на уровне собственного опыта, какое пространство нам подходит, а какое нет. Конечно же, для проверки нужен собственный энергетический шаблон. Таким фиксированным шаблоном является ресурсное состояние силы. Это состояние, которое возникало после некоторого нахождения в своем месте силы. И лучше всего, если это происходило на природе. С вами мастер Юрий Серебрянский. Учебник левитации. Следующее упражнение называется «Объединение с ресурсным состоянием силы». Принимаем максимально удобную, комфортную, расслабленную позу, мягко прикрываем глаза и в пространстве своего сознания промысливаем эпизод из того воспоминания, в котором мы находились на своем месте силы. Объемно, ярко, выпукло, рельефно, ощутимо. Внутренним слухом вы различаете услышанные тогда звуки. Появляющиеся мыслеобразы становятся все более яркими, объемными, рельефными и ощутимыми. Вы чувствуете, как ваше тело наполняется комфортными ощущениями из вашего места силы. И это воспоминание становится единым, целостным переживанием. Яркие объемные мыслеобразы из места силы Знакомые звуки, комфортные телесные ощущения объединяются в вас. Чувствуется мощный прилив энергии сил, комфорт и оптимизм, кристально ясное сознание. И еще глубже объединяемся с объемным ощущением своего места силы. Еще ярче становятся цвета, еще яснее и объемнее мыслеобразы, еще глубже ощущение наполнения силы энергии места силы. И приходит состояние ясности, активности, оптимизма и мощного наполнения энергии. Продолжаем чувствовать, продолжаем находиться в этом состоянии и мягко открывая глаза ощущаем себя с единым в целом. С этой энергией место силы в состоянии здесь и сейчас. С вами Юрий Серебрянский, учебник по левитации. Сразу же после выполнения предыдущего упражнения выделяем из фона ощущение физического тела, витального, эфирного, астрального, и обращаем внимание на качество и количество энергии в них. Запоминаем. Так реагируют наши тела на пребывание вместе силы. Они становятся сильнее, чище и активнее. Обращаем внимание на ощущения в энергетических перчатках. Выделяем эти ощущения на всех вышеперечисленных уровнях. Немного вытянув руки вперед, чувствуя изменения в перчатках индикаторах, перемещаемся по помещению. В каждой силовой ячейке ненадолго останавливаемся. Качественное и количественное влияние ячейки на вас определяется почти мгновенно по изменению ощущения в перчатках индикаторах Те ячейки, где возникает дискомфортное искажение ощущений, являются патогенными. Те ячейки, где возникает спонтанное усиление энергетических ощущений из мест силы, являются благотворными. Запомните расположение ячеек в пространстве вашего помещения. Нарисуйте план-схему помещения, пометив на нем плюсовые и минусовые зоны, и обратите особое внимание на те области пространства, в которых вы пребываете чаще и дольше всего. Определите мощность энергетической ячейки по внутреннему критерию, насколько она количественно усиливает, то есть делает более насыщенную энергетику из-за ресурсного состояния силы. На схеме можно внести градации, пометив количество единиц. С вами Юрий Серебрянский, учебник для левитации. Следующее упражнение называется «Организация жизненного пространства». Та технология, которая предлагается вам здесь и сейчас, на данном этапе обучения, имеет в своей основе работы с вибрациями. В более полном объеме она дается мною на открытых семинарах. Она является уникальным средством для изменения вибрационной структуры пространства и качества силовых ячеек. Опираясь на, след... на предыдущие упражнения, вспомните предыдущие упражнения, и подберите такие предметы, которые будут размещены в плюсовых зонах и гармонично вписываются в дизайн помещения. Лучше всего, если они будут сделаны из природных материалов, иметь плавные формы или формы шаров. Если это острые предметы, пусть они будут направлены углами вверх. Если вам удалось правильным образом приобрести предмет из своего места силы, то он в проверке не нуждается. Все остальные предметы нужно проверять. Включите любую руку в состоянии перчатки индикатора и, внимательно отслеживая изменения ощущений в ней, прикоснитесь к предмету, охватите его энергетически. Когда ощущения остаются стабильными или усиливаются в позитивную сторону, предмет подходит вам. Для последующей деятельности оптимальным вариантом является выезд на место силы, но ее можно проводить и в домашних условиях, используя ресурсное состояние силы. Входим в ресурсное состояние силы, усиливаем витальные, эфирные, астральные потоки так, чтобы мощность ресурсного состояния силы выросла от 3 до 7 раз, продолжая находиться в состоянии энергетическом активном, по очереди объединяемся с полем каждого предмета, насыщая его, этой энергией, с такой же концентрацией до ощущения обратной связи. Предметы размещаем в предназначенных для них местах, встаем в плюсовую силовую ячейку и охватываем все помещение эфирным телом, усиливаем поток астральной энергии, соединяемся ей с предметами, а через предметы — как через усилители с силовыми полями. Насыщаем астральным потоком предметы, а через них – ощущение силовых полей в пространстве. Чувствуем, как энергия расходится через предметы силы, заполняя все силовые поля и ячейки в помещении. Как только возникнет ощущение наполнения энергии всего пространства, обратной связи от него и спонтанного расширения эфирного тела, прекращаем подачу энергии. Теперь вводите в ресурсное состояние силы и восстановите обычный энергетический баланс. Пространство помещения становится словно звенящим, чувствуете? По ощущениям, это пространство станет для вас более родным и согревающим душу. Появится легкость, снизится чувство гравитации, возникает внутренняя потребность в активности, которая поддерживает само пространство и чувство защищенности. Вот теперь вы его создали, энергетическую структуру своего места силы, в вашем же помещении. Поверьте мне, это мощная энергетическая поддержка, которая позволяет более свободно координировать свои действия в пространстве и находиться в высоком жизненном тонусе. Поскольку энергетическое пространство является динамической структурой, осознанное а вами место силы в помещении пока что не имеет автономного источника питания то предыдущие упражнения нужно выполнять на протяжении месяца два раза в неделю. Согласно закономерностям распространения вибраций и их трансформации свойств свойства окружающего мира, через, это время, в осознанное вами, через некоторое время в осознанное вами место силы приобретет стабильное качество и мощность. С вами Юрий Серебрянский и уникальный учебник по левитации. Поскольку пространство теперь с вами согласовано, то выполнение любых энергетически-естественных оздоровительных практик получает мощный резонанс, энергетическую поддержку, эффект многократно усиливается, релаксация, индивидуальный поток здоровья, практики, позволяющие сделать себя здоровыми, Теперь вы можете внести элементы своих форм, эмоций, энергетики, намерений в силовые поля. В атмосфере вашего пространства, заряженного силой, будет буквально витать дух ваших убеждений и настроя. В нем легко думается, легко летается, легко телепортируется. А мысли, касающиеся посещающих это пространство людей, воплощаются как бы сами по себе. Занимайтесь в своем месте силы. Такое место силы гарантирует устойчивость практики и динамичность в ваших движениях. Из вашего места силы, пользуясь специальными приемами, возможно реально управлять ходом социальных процессов, как стратегически, так и тактически. С вами Юрий Серебрянский, учебник для левитации. Выполнение дальнейших энергетических практик является эффективным при понимании того, что Вселенная – это единое энергетическое поле, а человек – один из составляющих его элементов. Возможность свободно осознавать это, исследовать и выполнять сознательные действия, реализующие смысл собственного бытия в гармонии с миром – наш уникальный дар, Учимся входить в стартовый поток ноль. Принимаем удобную ровную позу, закрываем глаза, расслабляемся, объемно фиксируем ощущение физического тела. Оно размятое, теплое, расслабленное. Выделяем из общего фона восприятия витальное тело, усиливаем поток витальной энергии. При этом возникает приятное телесное ощущение наполненности теплой, вязкой, текущей однородной энергии всего объема витального тела. Ощущение комфорта, наполненности, однородности и целостности границ витального тела, устойчивости и слитности с энергетической земли. Сразу же выделяем из фона эфирное тело, усиливаем поток эфирной энергии так, чтобы эфирное тело немного расширилось. Чтобы границы эфирного тела ощущались четко и целостно. А энергия свободно проходила на всем протяжении. Помимо этого ощущаем слитность с энергетикой стихии воды. Выделяем из фона астральное тело, концентрируясь в центре груди, огненными меридианами ярких искр, с золотистыми цветами вспыхивает ваше астральное тело. Чувство слияния с энергетикой стихии огня и света. Даем набрать силу потоку астральной энергии и наполняем ей. Все наше эфирное тело, витальное, физическое. У всех вот наших тел целостные границы, энергия течет свободно и гармонично. Приходя из физической витальную, из витальной в эфирную, из эфирной в астральную, наша астральная энергия заполняет все тела, чувствуем прилив сил, наполненность энергией, целостность. мысленно вспоминаем образ ясного-голубого неба. Мыслеобраз проявляется во всем пространстве сознания, от горизонта до горизонта, повсюду. Глубокое и ясное голубое небо. Сливаемся с его ощущением, становимся единым целым, растворяемся в нем, чувствуем сознание как пространство неба, при этом возникают глубокое объемное ощущение парения, полета, слитности с энергетикой стихии воздуха. Вот прелюдия левитации. Состояние просторности, безмолвия, спокойного веселья, полета души, парения. Сохраняя набранное состояние, чувствуем и отслеживаем синхронную реакцию тонких тел вместе с физическим. Выделяем общее ощущение потока, входим глубже и, сохраняя активное ощущение стартового потока, открываем глаза. С вами Юрий Сребрянский, уникальный учебник, методическое пособие для левитации. Входим в стартовый поток 0, делаем состояние максимально интенсивным и активным. Раскачиваем поток, увеличивая пропускную способность тонких тел до ненапряженного максимума. Сохраняя общее ощущение потока, синхронную активность тонких тел, объемно фиксируем внимание на физическом теле. В физическом теле чувствуется, выделяясь из общего фона ощущение потока, но уже как вибрация. Осознаем ее и запоминаем. Вибрация – это сублимированная энергия потока в активном состоянии. Это и есть инструмент для очистки, настройки чакры, очищения тонких тел, лечения физических заболеваний, активации потока у себя и других людей. Теперь перейдем к синхронизации работы чакр в потоке и глубокой настройке физического тела. Входим в стартовый поток 0, выделяем вибрацию в физическом теле, пропускаем полностью через все тело, отмечая участки инертности, мягкие, тонкие вибрации. Эти участки прорабатываем последовательно, снизу вверх, приятные, мягкие вибрации. Прорабатываем чакры в этой же последовательности, от Муладхары до Сахасрары. Момент перехода от чакры к чакре – это чистая, мягкая, нежная вибрация в нижней, ощущение обратной связи и усиление подъема энергии. После включения всех чакр достигаем ощущения их совместного резонанса и свободного прохождения мягкой, нежной, доброй вибрации через все физическое тело. С вами Юрий Сереблянский, учебник для левитации. Следующее упражнение называется «Очищение храма», то есть динамическая медитация с абстрактными мыслями, выполняется для удаления негативных психоэнергетических ассоциаций, накопленных в прошлом. Подбираем образ, связанный с неприятными переживаниями, входим в пространство ментального уровня и относительно этого образа Ослеживаем вязкую мысль. Воспринимаем ее от проекционной зоны будущего на всех энергетических уровнях вплоть до физического. В проекционной зоне будущего на ментальном уровне мысленно изменяем абстрактное впечатление так, чтобы оно приобрело вибрацию стартового потока ноль. Фиксируемся. Включаем поток с этим качеством по всем уровням, направляя его непосредственно через вязкую мысль. при этом возникает чувство глубокой трансформации, переходящие физические ощущения, полностью входим в этот поток, выполняем в нем практику динамической медитации. Критерием правильного выполнения техники является наработка новых двигательных рефлексов из потока, чувство того, что вы не такие как раньше, восприятие себя в новом качестве бытия. Для проявления результатов на физическом уровне реальности нужно находиться в потоке в тех ситуациях, которые инициировали ранее. Появившуюся абстрактную мысль выполняется до возникновения устойчивого, нового автоматического состояния реагирования. Чистая храмина сознания, энергетики, физиологии – лучший подарок и основа для проявления вашего высшего Я. Спокойно входим в стартовый поток ноль синхронизируем чакры, вибрации потока и настраиваем наше физическое тело. Достигаем активного, гармоничного общего состояния. Выделяем ментальный уровень. Полностью сливаемся с ментальной сферой восприятия. Созерцаем пространство сознания, как открытое во все стороны чистое небо сознания. Входим в состояние внутреннего без... безмолвия, внутренней тишины. Выделяем из фона позицию себя, наблюдающего ментальную сферу. Отмечаем чувство своего присутствия в этой области. Запоминаем состояние присутствия в позиции наблюдателя. Это подготовительное упражнение для активной телепортации. Состояние присутствующего наблюдателя не обусловлено какими-либо факторами, имеющими отношение к логике, эмоциям, образом или энергетике. С вами Юрий Серебрянский и уникальный учебник для левитации. Следующее упражнение называется «Смещение внимания, внутренний окружающий мир, граница, точка равновесия». Задача этого упражнения – продемонстрировать особенности направленности внимания при выполнении энергетических практик и создать критерии, по которому мы понимаем, в каком пространстве работаем. С закрытыми глазами осознаем состояние присутствующего наблюдателя, а с открытием глаз осознаем, как сфера внимания распространяется в окружающий мир, охватывая его. С последующим закрытием глаз осознаем, как сфера внимания сворачивается из окружающего мира и фиксируется на внутренних ощущениях, мыслях и эмоциях. Запоминаем первое и второе состояние. Находим позицию равновесия, в которой сфера внимания одинаково распределяется во внутреннем и окружающем мире. Эта позиция позволяет, управляя энергетическими процессами во внутреннем мире, синхронно интегрировать их в окружающий мир. С вами Юрий Серебрянский, уникальный учебник для левитации. Точка сборки – это область энергетического пространства, в которой мы осознаем свое присутствие, не обусловленное никакими иными факторами. Читайте книги Карлоса Кастанеды. По сути, по сути точкой сборки изнутри является состояние присутствующего наблюдателя, но в каждом энергетическом пространстве – Расположение точки сборки меняется, поэтому точка сборки является универсальным инструментом, позволяющим при устойчивом осознании и умении выражать намерения и силы быстро входить в нужный поток и так далее. Это и называется сдвигом точки сборки. Выделение из фона силовых полей в окружающем мире. С настройкой на один из внутренних энергетических планов войдите в позицию равновесия и дайте задачу сознанию выделить из фона восприятия окружающего мира аналогичный спектр силовых полей. Далее мы можем осуществить сдвиг точки сборки, путешествовать в силовых полях окружающего мира, а можем выделить из их фона нужные объекты и прийти к дистанционному взаимодействию. С объектами можно работать как определенной разновидностью, разновидностью потока, так и вибрационно, выборочно, применяя управление той или иной энергией. Намерение силы – это яркое, образное, эмоционально насыщенное психоэнергетическое впечатление, являющееся глубоким фоновым состоянием пролонгированное в будущее, на основе которого сознание выделяет соответствующие элементы из фона общего восприятия окружающего мира. Входим в стартовый поток 0 и выделяем из фона ментальную сферу. Формируем нужный сценарий своих действий или действий других людей во времени, чувствуя его течение, изменение вибрации ментальной сферы, реакцию, как допуск на выполнение реакцию астрального тела, создаем поток намерения силы с усилением общей вибрации, а сценарий становится ярким, насыщенным астральной энергией, поток активным, с мощным выделением энергии. Быстро открываем глаза и описываем знакомые нам предметы, которые находятся в нашем помещении. Намерение силы создается для оперативного решения задач на короткие сроки, максимум на день. Для усиления собственной стабильности энергичности, направленности на достижение Намерение силы всегда работает автоматически в фоновом режиме. Мощный заряд настроен намерения силы, чувствуется легко и выделяется общим состоянием. Следующее понятие. Толчок силы. Толчок силы мгновенный импульс, переводящий сознание в активную, интенсивную фазу бодрствования согласно намерению силы, а энергетику, включая физическое тело соответствующий ему поток и активный двигательный режим. При выполнении толчка смещаем точку сборки в инициированный сценарий намерения силы, открываем глаза и описываем знакомые нам предметы в нашем помещении. Чем быстрее смещение, чем глубже вход в сценарий намерения, тем мощнее происходит толчок силы. С вами Юрий Серебрянский и уникальный учебник для левитации и телепортации. Следующее упражнение называется «Трансляция вибрации потока и намерение силы через силовые поля». Практика выполняется из своего места силы под вашу поставленную задачу. Находим энергетический центр места силы, совпадаем и чувствуем, как место силы наполняет нас силой и энергией. Выделяем из фона весь объем энергетического поля места силы и ощущения силовых полей в окружающем мире. Выделяем интересующий объект, его энергетическое поле в пространстве и выделяем ментальное поле объекта, затем запускаем в нем свое намерение силы. По всем энергетическим уровням объекта пропускаем вибрацию потока так, чтобы объект полностью вошел в нужный нам поток. Держим объект в потоке, усиливая вибрацию до ощущения обратной связи энергетической волны с качеством потока резонанса, достигшей через пространство окружающего мира центра места силы, в котором мы находимся. Возникает момент такой закольцовки, который дистанционно якорит объект в нужном потоке, а энергию дает вместо силы. В этом же состоянии мы входим в особое состояние, выходим из пространства места силы, оставляя энергетическую настройку. Можно заякорить процесс на символ или создать талисман потока, выражающий энергетический характер взаимодействия с любым объектом. С вами Юрий Серебрянский и уникальный учебник для левитации-телепортации. Выполняя предыдущее упражнения, после полученной обратной связи от объекта смещаем точку сборки и присутствуем в потоке объекта. Выполняем толчок силы так, чтобы возник эффект моментальной активи активизации. Применение толчка силы позволяет инициировать активность объекта в нужном нам направлении и потоке. С вами был мастер Юрий Сребрянский и уникальный учебник для левитации и телепортации. Желаю вам удачи и приглашаю на мои семинары, которые проходят во всех городах бывшего Советского Союза.